Ваши доходы с бесплатного сервиса зависят не от количества приглашенных людей, а зависят от их активности. Что значит активность? Когда человек хотя бы раз в неделю заходит на 5 минут в свой бэк-офис и делает какие-либо действия. Или нажимает на кнопку «Форум.И», или загружает видеоролики, или делится на социальных сетях. Это считается, что ваш приглашенный партнер или ваш партнер в вашей команде, он проявил какую-то активность. За это вам насчитываются появы. Так называемые Wave Score. Это волновые точки, которые преобразовываются в доллар. За каждого человека, которого вы пригласили в первую линию. Если они активно заходят еженедельно, вам насчитывается. 10 поинт. Для того, чтобы у вас открылась вторая, третья глубина, у вас в первой линии должно быть минимум 3 активных партнера. Когда у вас будет 3 активных партнеров, вам насчитают 30 поинтов или 30 way И у вас открывается следующая глубина, вторая и третья. Но! На второй и третьей глубине уже те люди, которых пригласили, ваши личники, их личники, вы будете получать по 7 поинтов за каждого активного партнера те же идеи. Для того, чтобы открылась у вас четвертая, пятая, шестая глубина, потому что не исключено, что кто-то из ваших партнеров начнет активно работать, начнет приглашать друзей своих, не также начнут приглашать людей, те также начнут приглашать людей. И вы не заметите, у вас уже в четвертой, пятой, шестой глубине будут также активные партнеры. Но для того, чтобы вам система начинала считывать баллы 4 четвертой, пятой, шестой глубине, у вас должно накопиться как минимум 250 поезд. Когда у вас будет 250 поезд, то у вас открывается 4, 5, 6 глубина, вы выходите на уровень эксперт, но здесь на этих глубинах вам за активность партнеров уже будут рассчитывать 6 поинтов каждого активного человека еже неделя. Для того, чтобы выйти на уровень специалист, это следующий уровень, вы должны накопить уже до 7 уровня 2500 поинтов. Когда вы накопите 2500 у вас открывается 7, 8 и 9 глубина. Здесь вы будете получать за каждого активного партнера по 5 поинтов. Следующий уровень – это архитект. Это очень важно, чтобы вы поняли, что у вас есть еще один месяц для того, чтобы вы дошли до уровня архитект и собрали 10 тысяч поинтов. У вас, естественно, открывается 11, 12 и 13 лумина. Чем интересен этот уровень? Этот уровень интересен тем, что, начиная с 1 февраля, еженедельно тот партнер, который достигает уровня архитект, будет дополнительно получать его доходом по 1000 долларов сразу на его банковскую карту, если он ее закажет. То есть за один месяц вы, развлекаясь, можете заработать 4 тысячи долларов. Скажите, как здорово. Вы не инвестировали ничего, вы совершенно бесплатно зарегистрировались, вы рассказали своим друзьям, что они имеют также возможность без каких-либо инвестиций начать зарабатывать деньги. Нет подобных проектов, которые платят такие деньги, как платит компания. Следующий уровень – это МАЭС. Для этого уровня уже надо иметь 25 тысяч поинтов до 14 уровня. У вас открывается тогда уже от 14 до 25 -го. С этих уровней вы будете получать по 3 поинта за каждого активного человека. Но я вам хочу сказать, что тот партнер, который уже открыл 14 уровень, у него очень много людей будет на этом уровне. Мы на практике видим, что есть партнеры, которые уже на 20 уровне, на 30 уровне имеют активных партнеров. Следующий уровень это ниндзя. Здесь уже надо иметь 250 тысяч поинтов. Но для этого надо, может быть, поработать 3 месяца, может быть, полгода даже для некоторых. Потому что первый партнер, который достигает уровня ниндзя, он получает 10 тысяч долларов наличных. Остальные от 2 до 25, которые по очереди достигают этот статус, они получают дополнительно по 5 тысяч Следующий и последний уровень, Rockstar. Если вы достигаете уровня 1 миллион поинтов, здесь, естественно, вы будете получать только один поинт еженедельно за активного человека на этом уровне, но здесь бесконечности вы будете получать дальнейшее Может быть, надо работать год. Но здесь вы получаете машину в Мазерати. Подарок, которая стоит 250 тысяч долларов. Заказываете банковскую карту. И с этого момента ваши деньги, которые вы заработали, мгновенно выводятся на банковскую карту. Меню статистика. Волновая статистика. Это третье меню с левой стороны. Вы можете проконтролировать, сколько человек активных в вашей первой линии, сколько активных у вас во второй, третьей, четвертой линии, сколько активных у вас в четвертой, пятой, шестой линии и так далее. И как видите, здесь стоит rank, слово, да, и стоят цифры умножить на 10, умножить на 7, умножить на 6, умножить на 5, умножить на 4 и так далее. Таким образом, если мы суммируем эти wave score, это баллы, да, но с правой стороны вы видите, что здесь 21 449 баллов. Это значит, что у вас 6553 человека активных в вашей команде. Ведь вы их пригласили. И они будут расти с каждым днем, если вы будете активно делиться на социальных сетях, заходить в свой век офис, пользоваться им. И вы заметите, что к вам будут присоединяться новые люди, которые будут... Деньги, которые вы заработаете бесплатно в бесплатном сервисе, они аккумулируются каждый понедельник В банке. E здесь есть слева меню В e банк, и они аккумулируются здесь. Сначала они попадают в ожидаемый баланс, и буквально на следующий недельник они переходят в доступный баланс. В доступном балансе деньги выводятся буквально за секунду на ваши. Для того, чтобы вывести банков, на банковскую карту деньги, заработанные бесплатного сервиса, вы нажимаете, здесь есть здесь, здесь, синяя стрелочка, у вас открывается такое окно, и здесь вы видите ProPay, это наш банковский адрес банка вашего, где, откуда вы получаете банковскую карту, и записываете сумму, какую вы хотите перевести на банковскую карту. Но что самое интересное, что... С этого бесплатного сервиса можно также активировать Control Media для того, чтобы заказать банковскую карту. Сегодня есть возможность для тех людей, которые в бесплатном сервисе уже заработали хотя бы 25 долларов, выбрать здесь наверху Wavescore и нажать на кнопочку, записать сюда 25 долларов, нажать на кнопочку RINGIN и деньги моментально отправляются на Control Media активируется у вас 4 баннера, и у вас уже есть возможность заказать банковскую карту. То есть, вы подарок, в принципе, получили эти деньги без каких-либо инвестиций. Перегнали и активировали Control Media. И с этого момента у вас платная часть этого сервиса активная и ежемесячно с бесплатного сервиса. Не надо лезть в карман, не надо проплачивать свои банковской карты. Вы можете ежемесячно поддерживать активность вашей платной стороны этого бизнеса. Еженедельно выставляется так называемый AMP-Number. Это порог усилитель. В данный момент от 11 долларов. Это может менять еженедельно от 10 до 25 Естественно, чем ниже этот порог, тем быстрее можно его достичь. Но чем выше порог, тем больше вы денег заработаете. Но тогда надо чуть-чуть сильнее отработать. Здесь вы умножаете. Видите, два умножителя есть. Где синяя стрелочка. С левой стороны умножитель, если вы еще не достигли порога 11 долларов. С правой стороны, если вы достигли порога. Если вы это умножаете... Количество ваших волновых точек или баллов вы определяете, сколько вы заработаете, если вы достигли порога. Чтобы легче вам было просчитать, я сделал небольшую таблицу и хочу вам показать, сколько стоит, допустим, 1 балл. 230 баллов это приблизительно 1 доллар. 230 баллов, если вы хотите, чтобы только ваша первая линия принесла вам это 23 человека. Но если у вас будет только 3 человека, это тоже нормально, но тогда вы должны проследить, что ваши личники также пригласили 3, их личники также пригласили 3, и так далее пошло хотя бы до 6-7 уровня. Смотрите, как интересно работает этот умножитель. Вот допустим, вы набрали 800 баллов. Когда работает еще первый умножитель, потому что вы достигли порога, вы заработали 3. Доллара 59 центов в данную неделю. Ну, это маленькие деньги. Но как только еще один человек присоединился к вам или стал активным в вашей команде, и у вас стало 805 баллов, умножитель резко увеличивается. И у вас уже тогда в неделю получается 11 долларов. Видите? 800 баллов или 805 баллов. Таким образом, получается, что один балл 0,013 долларов. Если мы это умножим на 4 недели, вы заработали уже первый месяц 44 доллара. Хочу вас спросить. Достаточно это денег для того, чтобы активировать control медию платную часть, и иметь возможность заказать банковскую карту? Естественно, достаточно. Но вы можете зарабатывать это не в месяц, а в неделю, и гораздо больше, у нас есть партнеры, которые зарабатывают в неделю в бесплатном сервисе по, 1000, по 1500 долларов каждый день. Заработанные сайберкоины или доллары переходят в виртуальный банк. Все остальные счетчики аннулируются. И с понедельника начинается подсчет новой недели активности вашей команды. То есть опять начинает расти полно. Уровень архитектуры – это ключевая позиция – для тех людей, которые хотят иметь дополнительно тысячу долларов каждую неделю. С февраля месяца запускается этот промоушен. Если вы пригласили трех партнеров, если они активно пользуются этим всем, и вы рассказали им, что они тоже должны пригласить хотя бы трех партнеров. Это теория, потому что кто-то из них пригласит 5, кто-то 10, кто-то один. Поэтому трудно сказать, кто как будет работать, но теория говорит, если вы пригласили трио, они пригласили трио, те остальные каждый по три пригласит, если вы проследите до семи уровней, у вас накопится 17535 баллов. Вы уже достигли уровня архитект, и у вас еще в запасе есть 7535. Но если вы пригласите четырех партнеров, и скажете каждому, что вы каждый должен пригласить по 4 как минимум. Ведь сюда пригласить на бесплатный сервис 4 человек, это абсолютно несложно. Если вы 4 пригласите человека, и каждый пригласит 4, уже сокращается до 6 уровней. Компания платит только тем, которые что-то делают. Без работы сегодня не платят никому. Ничего. Виртуальную валюту, которую вы можете потратить, Apple магазине, Amazon. -магазине, и многих других крупнейших веб-магазинах всего мира. Все деньги, которые вы сплатно заработали, Но если вы хотите их вывести наличными и потратить где угодно, вы должны заказать банковскую карту. Такую банковскую карту присылает компания вам, если вы заказываете. Только через эту банковскую карту вы будете выводить наличные деньги с бесплатного сервиса и, естественно, с платного сервиса. Заметите рост вашего бизнеса и ваших доходов не только в Эльскор, но и в основном бизнесе, который будете рекламировать через эту рекламную площадку.